закрашенные. сейчас пойдем покажи листовки сейчас пойдем вот такие вот листовочки раздавать покажу и ну, только 20 человек да 20 человек получит эти листовки О, почти... на вот лист? привет нет маленький сегодня сейчас такая плохая погода просто и ну как бы друзей на уровне вообще такие в гримя капец три грини так три приборка ну, Дадим не приборка посмотрю хоть где <свес> так... Да, я страшный. Сейчас посмотрю, у меня огорело, что я буду Он говорит, он был любовник. такой на это. Ты дебил. Марахичка. Мы тут сейчас поспорили, типа сейчас первый раз дает листовку Гамбол. Ну, ну, ты даешь первый. <с> а потом уже даю я Ну, препора все люди пришли дальше. Те, которые знают, что такое лету. не маленький, а мужчина. Веков в том, дети еще не знают, что такое Ютуб, но зато они знают, что, что такое Мискейк. Ты знаешь, что такое YouTube? А-а. что такое YouTube? А-а. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец, подумайте. Это интернет. Вот а -а -а. одна. Да еще. Ладно, выложу. Какая же Подтирать тут, подтирать. еще одна. Твоя очевидная. Девочка. Настоящий. А ты сегодня пойдешь это а на Хэллоуин А сегодня Хэллоуин кучни? А она празднует опять Хэллоуин? Дома просто в секунду. иди сюда да? Ох, тебе домой пожирать, неужели? Нет, не, держалку. Давай, Маша. Иди туда. <со> твоя очередь, давай. Ты толстую, мне знаешь. 만. Да, давай, squishy, ты тво ⁇ tuo... учит. Иди, давай. Это ]吗? тебе. Это Нет, у меня когда ты это выложишь? Ты про это все... Ч ⁇ а про это не выложишь. Скажи, мама, я в Ютубе. Мама, я в телевизоре. В комперии. Ладно, мы пойдем дальше. Ты как бы еще. А ты легче уже давал? Ты сегодня кого видишь, правда? Потому что я сейчас не делаю. А? А, а как я его будешь еще позвать? Камера. Пословим. А, а, а, а по дому, чтобы по домам по бушку. Да есть камера. Ты что, дебил что Ладно, мы пойдем пока мы. или лежит. Давай конфеты. Конфеты левые. Это как? Вчера подхожу. Давай. Ты а как, Вероника, типа ты надаешь. Нет. Не. Вероника, ну ты раскрасилась, давай, пошли. Размазано? Ага. Да, да у меня не вот не тут этот, курточка. Этом гривень. Тма детей помогает. <сюш> <сюш> <сюш> <сюш> Держись, что сказали? Понамазывались придурки. Да, да, только что... Well. Да, да. Да, да. Да, вообще, что хотите? Да ради вас подписчик. Еще дождь такой маленький идет. Я думаю, сегодня 31 числа. Почти, почти. Я думаю, се сегодня 31 числа. Еще... Ты даешь. Да, давай. Ты всем Я девочкам. Давай это как вот. А. Вероника, ты Дома. даешь девочкам, а мы даем мальчикам. Угу. Да, короче, сегодня 31. -го. Да зачем? Сегодня 31 числа, то есть понедельник, в понедельник в октябре, выйдет должна выйти серия как я покупаю Элеги ну я знаю, у меня там 200 чем-то косарей и сейчас еще один. бот да бот, я ботом заработал, хочу заработать хотя бы 150 50 и, и буду снимать серию для вас как я покупаю Элеги Элеги я уже нашел за 425 косарей с тюнингом без флпт ну в принципе за 400 косарей даже просто купишь какой то говно Давай. просто просто рейд ой ой ой ой ой ой ой ой щи жопу верни побрать. Одни да не девочки. Меня сейчас как мастер Что она сказала? Да. Что она сказала? листочки листочки ну, ладно, листочки, листочки. Давай. А спасибо! <связываю> ну давай, давай сейчас еще еще туда. Ну, ты же не хочешь? А куда туда? Дальше за этим домом там моя подружка, на смерть мы Посмотри, сколько времени уже снимает. Уже 8 минут. О, понятно, Девочка, девочка нужна за. 20. Я думаю, серия будет 20 минут, наверное, дела, да? Mm -hmm. Мы уже ходим, на эту минуту две. можем найти никого. Где сейчас мало? О, погнали до Хромина! что, за ним заходить еще. Да, я с тобой с Он сразу такой, как пошел. Он такой. Он, он, он такой идет и смотрит, как мы за ней светил. Я иди да, да, смотрю пальцы. Да, Поживем, да, Поживем, да. Просто, раз, Ты девочка. Иди, Блин, у меня тётя. все руки. А? Сильно это сильно У Мне тупо уже пол руки вот это фильмы. Ну, не уже так хочется его смыть. Хочешь так по улице? Присоришься. Пусть не а, что? Что? Hружко, пуши там хрушка. Не хочу. Хружко, пущи тогда быстрее. Кругло. Да, хрустко. С которым мы ходил, наверное, ты решил еще раньше. Потом бросил. Давай перебеги. Он сказал что прямо сейчас подпишется и посмотрит наш видосик вот такой вот. у нас это, уже 5 человек э, мы дали 5, 5 человеку э, наши листочки. Э, когда он не закончится он может дальше снимать а может закончить так, человек. Так. еще <смех> да, у нас тут Школа. <смех> <Безьянья понят. смех> О, а этот как он? то Смотрит такой бред. Как мужчины людей? такие вот, не так все, не все. Вот выделал Блин, мне уже все ноги в грязи. Все, лепаются, все Тихо, у меня все штаны в У меня все штаны в грязюке. У меня все штаны в грязюке. Да это не маленький сильно. Ой, блядь, хама. Ты заволчика. Спина хрыста. Ой, ты тоже будет нашим подписчиком. Вручи его, вручи Эй ты, психо, а а-ха-ха, -а. а -а -а. Бу -бу. ты будешь нашим подписчиком? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я а, решил ко мне лезть, ты засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, Я тебя сам трахну, ублюдок, а на низ, чертов будь ты проклят. Иди идет. Сколько осталось? Ведь это не надо искать. Не знаю. Да, да пошли у него. Видишь? Ка проблема? Я сейчас все что их сейчас. Я сейчас у нас люди будут снова. Ага. Люди, у них такая реакция. Они идут, и у них тупо открываются арты. Для таких придурков, как вы. Вот уже люди говорят, что Хэллоуин они не считают, что Ну так... Даже на кого нету. Я китайка. Не знаешь, что такое а, Ютуб? Почему так по а? Так по иди уже, иди Скажи, мама, я в Ютубе, <свят> Баба, я в Ютубе. Скажи, мама, я в Ютубе <свят> Чего тебе сложно? <свят> Бабушка, я в Ютубе <свят> Помахай рукой хотя бы Чего я тебя на меня уже пойду? я тебя обманул Да ладно. Да. Что? Он говорит, это Жена. Да ладно. Это... Первый человек, которого встретили, который не знает, что такое Ютуб. Сколько ему лет? Он первый. Ему семь. Ему семь лет. Он уже в его годы. В классе, он скажу. во втором классе, ты, Владик. Он, он этот, он уже по счету восьмой, но он еще не восьмой. Следующий восьмой. Он по счету восьмой Теперь, да. Ой, единый, единый. Девять, да нет, сюда по счету прям а. в да, вообще не было. У такая реакция да, вообще была mm. Не понял. Че за пиздец? Мы Никого нет. Что сейчас за ним? Чего? Ой, Чего? Чего? сейчас? Чего? Чего? мы делаем? Чего? Чего? мы делаем? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? время у меня Ча -ча -ча уже все сыпется в рот а -а -а. потому что ты губы облизываешь я облизываю губы капец у меня ничего, а у Вероники ничего а у тебя а -а -а. что-то все сладит у меня все в коже такое что вообще жопа? да там девушка вот та, которая которую мы давали Нет, давай пропустим. Вот Сейчас пусть, пусть женщина придёт. Да, мне пока не слышно. Можете с файта Можете подписаться на, этот, на эти два канала? Можете? м <смех> <смех> <смех> <смех> вот, вот он, второй человек. И не просто говорят, Итак, ребят, я продолжу это видео, скажу всем пока, и я хочу вам рассказать, что было дальше. Рэнди не заходил дальше снимать, потому что ну, мы два часа искали еще людей, и ему стало холодно, и он вымазал курточку краской, которую мы нарисовали, и у него испортился грим. Но у меня было все нормально с гримом, и, с... и у Вероники все нормально было с гримом, с моей сестры. И мы пошли дальше, но на этот раз без камеры, потому что у меня ее с собой не было. И почему все это время показывала Рэнди камера? Потому что он со своей камеры снимал. А я свою не решился брать, если он взял свою. Еще хочу сказать, я раздал все листы. Очень долго искал людей, но нашел, раздал все. Никакой лист я не выкинул, всем раздал. Ну... Если это видео наберет 50 лайков, то выйдет следующий Хэллоуин следующий год на Хэллоуин. И хочу извиниться перед тем, что прошла неделя или две перед тем, как мы сняли Хэллоуин. Я просто очень долго это монтировал и не Рэнди дал свою камеру только через неделю, потому что. Он был очень занят. Ну ладно, на этом я буду с вами прощаться. Всем до скорой встречи, всем пока. С вами был Хамбл.